Что-то вообще прецедент. Вы совместно с семейным советом готовитесь mm -hmm. к уходу ваших персон? Да. Yeah. Какие-то чудеса начинаются Твориться в мире Мало того, что бывший полицейский осознал себя живым Так тут еще какой-то семейный совет По уходу персон Ну никто же не мешает и родственникам то же самое сделать Взял и сказал Все, хватит, я живой мужчина Некоторые так сделали Вот Эта система настолько достала И закопать, и сжечь, и чего угодно сделать Лишь бы отстали Сами выписывают бумажку под названием Акта смерти, все лицо померло написать завещание. Вот эта персона, учетная запись, и все, батарейка села, как говорится, сдохла. Она-то существовать не перестает. Дата смерти меняется. Согласно канонам, это не так. Молчание э, не является выражением воли. И просто будешь молчать, тут им не дашь согласия, и они не смогут ничего сделать. И почему именно 90 лет они все это хранят? В паспорта поставила три отпечатка пальцев, Пришла в банк и как-то погасила кредит там на 500 тысяч. За персоной стоит живой человек. Как только ты Печатки поставишь это почти чип. Тебя в залог поставила. Ты закладываешь свой облик, а отпечаткам свое тело физическое так называемый ДНК паспорт сейчас многие делают душа попадает в реестры они пишут там живой мужчина внесен в реестр лиц чем больше душ тем больше привилегий они уже померли-то люди-то а на бумаге они у них есть угу. есть справа у скотины такой домашний угу. а ага, еще и паспорта сам выписываешь им паспортное животное да, чипируешь да, да. ты пришел резать барашка а у тебя это встает на две ноги и говорит ты кто по паспорту наверное ножик выпадет из рук сначала был создан паспорт а потом ты по паспорту но ты не забывай что всегда Сигнал на поворот шеи приходит из головы. Мужчина дает сигнал на поворот шеи. Женщина вышла за мужа. Как за каменной стеной. Чем больше людей помещается в психушку, тем. Ну да, в тюрьме такого <свят> не увидишь. Я тоже эту школу прошел. Правда, меня не кололи, не пичкали. Не озлобился. Ты сказал, а ну и что? Я дальше пойду. Я все равно буду добрым. Алло. Антон? Слушаю. Я тебя не отвлекаю. Нет. Я тут например, смотрю твои видео, как бы, -то, ну, тоже так вот, пытаюсь понять очень многое. И тут наткнулся на вопрос, вот этот с физлицом. Uh -huh. э -э ну, например, у вас есть сейчас свидетельство, например, как о смерти, да? Там же получается смерть такого? Гражданина? Да, no, физлица. Вот. Да, да, физлица. Вот я -то тоже такое не вижу. Если, как, я вот я хочу как, ну, советовал вопросить, в этих делах немножечко как, ну, юрист. Так, как вы бы тебе сформулируете это правильное слово? Может быть, ее как-то э, себя умертвить, грубо говоря? Ну, вот это физлицо, не всегда, а физлицо вот умерть. Ну, что, там, э, там же не кажется, что человек умирает. А умирает всего, что он гражданин. Вот, написано вот это вот. Возможно ли такое, как, человек предположение? Хочется, практика, может, кто-то кто говорит? Возможность такая есть. Я об этом говорил тоже в прямых эфирах что есть те, кто сами это выписывают бумажку под названием акта смерти». Народ там подписывается, то есть этот акт потом везде рассылает, что вот, смотрите, физлицо лицо померло. Мало того, что такой акт создают, так еще и этот э, так называемый бланк паспорта отправляют обратно в мвд еще и персону снимают с регистрации до этого. Это получается, мне надо как бы подписать других людей, что ты почитай законодательство по поводу того как регистрируется этот факт смерти гражданина там сказано что либо загс выдает так называемое свидетельство о смерти а в загс нужно предоставить первичный документ о смерти а выдается он либо моргом либо не помню как называется медицинское свидетельство о смерти что ли что-то такое либо теми кто зафиксировал факт смерти но ну, бывает же так что вот неизвестно где там в лесу или еще где-то или в походе или в плавании или еще где-то но ну, нету медика ни, никто не может за это зафиксировать факт смерти, смерти. просто люди составляют документ что тогда-тогда-то -то, но ну, обыкновенный акт о том что произошло событие <соцентричный> Ну да, я тоже только прочитал, что или там, там и по идее, проплачь, или... Подожди, и по идее, mm -hmm. когда ты предоставишь в ЗАГС такой документ, тебе это ну, просто обязано выдать этот свидетельство о смерти. Mm -hmm. Но ну, если не выдать, то mm -hmm. признать факт смерти. А еще, прежде чем такое делать, нужно от физлица на живого мужчину написать завещание, что все все, все чем владеет физлицо, завещается тому-то. Mm -hmm. Да, да, я вот это тоже сейчас последнее видео твои смотрел, но слышал. Время маловато, как говорится, но ну, пытаюсь изучить. Поздно начал, грубо говоря, тут недавно. Ну, вроде как бы да, состынется понимаю немножко. Вот я такой юридически, ну, не силен. Вообще. Ага. И смотри, так, тут, тут фишка такая, что вот эта персона, учетная запись. Даже, даже после так называемой смерти она-то она существовать не, не перестает. У нее просто статус, точнее, не статус, а дата смерти меняется с 31 декабря 1899 на ту дату, в которую живой этот человек умер. Ага, а персона не уничтожается, вот что. Я-то хотел персону как бы, вот что-то? Нет, учетная запись остается, у нее просто, у нее единственное, что меняется, это дата смерти. Там, вот с этого, 1899 допустим, вот на 2021 год. Mm -hmm. Все. И тогда, по сути, это получается, ну, практически ничего или это... Действительно немного какая-то дутья, да? Чего действительно? Персон... Ну, потому что персона все равно остается, Алло. Антон, это Владимир. Я не представился, наверное, сначала. А сейчас я звонил. С другого телефона сейчас звонил. Ну, вот здесь вообще замечательный звук. Да. Я, ты пойми, <свят> я, не, я не для себя. я это, Мне-то пофиг, я все равно раз это расслышу. Но если, ага. если ты мне дашь добро разместить для всех, то, блин, ну там невозможно будет слушать такое, такое бубнение. Ну, понятно, понятно. Да, конечно, добро это, Ну, даю, вернее. Uh -huh. если что-то интересное. Вот, тогда я, вот, если персона остается, я вообще, как бы, тоже понимаю ну, тот смысл, что я, ну, как, как, наверное, любой живой человек, который осознает, что ну, не любишь чтобы мной команду, или властвовались, что-то, вот, я от кого-то зависел. Я по жизни сам по себе, да, вот как ну, человек как и должен быть. Вот. И вот эта персона, чтобы она вот ко мне не привязывалась, я хочу от нее избавиться раз и навсегда. Вот. И вот это, думаю, акт смерти, вот я сейчас, ну, твой, как, этот, прямой эфир смотрел, Mm -hmm. вот. И что-то вот нарезка мне в голову, а ну-ка, дай-ка посмотрю, как, ну, акция смерти, как оно составляется и что. Э -э так вот мимолетно пролетел по этим, ну, в, в, в этом, в Яндексе, как говорится. Посмотрел, как оно оформляется, что оформляется, ну, так вот быстренько. Думаю, правильная, неправильная мысль. Видишь, как ты сказал, если оно остается, значит, бесс бессмысленно себя, значит, умертвлять. Это не себя, а персону. Ну персону. Ну, бессмысленно, она все равно же, остается. Почему бессмысленно? Почему подожди, подожди, почему бессмысленно? Вот ты мне, давай с юридической точки зрения посмотрим. Если персона мертвая, ну, рассмотрим mm -hmm. обычную ситуацию. Человек, человек живой помер, и это там родственники идут в ЗАГС, там, ну, сначала там в морг, им выдают это, это, медицинское свидетельство о смерти там какое-то, э, что причина mm -hmm. смерти такая-то, они эту бумажку несут в ЗАГС, ЗАГС выдает свидетельство о смерти, все, и вот это свидетельство о смерти, как бы данные передаются автоматически куда-то в этот пенсионный фонд и в МВД, по-моему. Вот. А в остальные места нужно досылать, то есть копию делаешь с этого свидетельства о смерти и отправляешь, что вот, ну, персона померла. И, и по сути-то, несмотря на то, что было на этой персоне, там всякие, ну, допустим, кредиты, там микрозаймы, штрафы там я не знаю какие-то любые долги они по сути аннулируются, логично ну да логично хотя они вот сейчас меня... я, я слышал такие законы издали что типа на наследника все перекидывается и на родственников. да да да да есть такое но ну, никто же не мешает и родственникам то же самое сделать. Ну, мы сейчас тоже, я с женой так и хочу, вот так, вот рассуждаем, очень тяжело. Пока справки вот доказали от живого рождения, ну, опять же, ну, это, по четыре. То есть Но вы, это... со... подожди, подожди, mm -hmm. это чудо, вообще какой-то прецедент. Вы совместно с семейным советом готовитесь mm -hmm. к уходу ваших персон? Да. Yeah. Какие-то чудеса начинаются твориться в мире. Мало того, что бывший полицейский остался живым, так тут еще какой-то семейный совет по уходу а, персон. Ну, говорю, ну, как-то немножко, я-то давно вот это как всегда, я никогда ни в Бога вот в этого не верил, который нам в Библии при, при, преподносит. Вот эти все законы, для кого написаны, говорю, я никому не ни присягу не давал, ничего, говорю, с чего я должен кому-то что-то обязан, вот вы мне покажите, говорю, ну, знаешь, что я вам что-то обязан. Вот последний штраф у меня вот этот хотели припаять, вот этот, за безмаски. говорю, ну, я думаю, вы вообще предела, говорю, занимаетесь. В суде там понаписал, он в короче, меня оправдали, как бы я не виноват был. Mm -hmm. Ну да, там, может быть, молодец, этого у меня судов было, как, не знаю, как, за выражение это грубо говоря, как где-то забанить что-то там. Опять же, я на суде как-то себя вел, я думал, почему меня не посадили в то время? А я никогда не вставал, вот если там, вот это тоже морское право, вот. я никогда не, не вставал. Никогда не там, встаньте там, ну, вот меня тут всего называли, я вообще никак не реагировал, вот ноль. Просто не защищал себя ни, никак. Вот, там был у меня адвокат, вот он за меня и говорил. Может, это как-то по... мне помогло где-то. В да, да, В канонах, в, смотри, в канонах сказано, что молчание э, не является выражением воли, либо э, согласием по умолчанию, как говорится. То есть э, там э, опровергается тот факт, ну, э, та пословица, как у нас говорят, молчание – знак согласия. Так вот, по, согласно канонам, это не так. И можно сделать вывод, что если ты придешь в так называемое судебное заседание и просто будешь молчать все время, ни одной буквы не принесешь, ни одного звука, то ты им не дашь согласия, и они не смогут ничего сделать. Ага. Ну, значит, почему мне только продлевали условия. Понятно. Хотя там... Статьи-то были, что меня в любое время могли закрыть, Ты я приходил туда уже сухаря, как говорится. Понятно, но я тоже как-то так размышляю, но это давно было, я тоже начал ковырять, когда приходишь там на работу, у меня э, висит статья, говорю, а как она у меня висит, если у меня погаснет? Я еще и под амнистию попал, мне само письмо сюда пришло, ну, приедьте, пожалуйста, на суд. Ну, приехал, думаю, ну что-то, наверное, пересмотрели, все-таки закрыть хотят. Тут нет, меня еще и под амнистию, я говорю, ну нормально, вообще отлично. Ну, значит, Бог на моей стороне, значит, если еще нужен ему для чего-то. Ну, мне, естественно, это же не отмена, это, как говорится, прощение. Да, да, ну, с одной стороны, для меня в то время было это, конечно, великое что-то. Просто чудил очень в плохие дела. Ну, я тут, на работу устраиваюсь, как говорится. Ну, и всегда тут надо справку с этого, ну, что по осудимости. Бат, мне раз, статейка висит. Я тут. И узнаю, что оказывается, она сколько там 90 лет что ли висит в базе данных? Кто? Так я столько не про. Но вот это осудимость и страхка, что я судим или нет, ну что моя персона судима или нет, 90 лет висит. Да ладно. Да вот получается, я как к этому как, как юристом ходил, я говорю, как как можно отменить? Они а как говорят, ты не отменишь. Говорю, все, она так и будет 90 лет. Не, стоп, есть же процедура это, это, снятия осудимости. А, да, она снимается, ну, она получается, там, если в течение там 8 лет ты не был привлечен, как бы, то, значит, ты э, формально не судим. Но ну, то, что ты когда-то был судим, у тебя вот это клеймо остается 90 лет. В любое время меня могут посмотреть и сказать, а, вот он был. Да не тебя, а персоны висит. О, пер персоны, да-да-да. Вот, да. я тебе и говорю, что учетная запись-то все равно сохраняется, они хранят эти данные. Угу. Для чего? Вот в этом да. вопрос. И почему именно 90 лет они все это хранят? Да, и вот еще вопрос. Когда мы идем вот получать вот этот вот паспорт, хотя я вспоминаю, у нас процедура есть отпечатков пальцев, да? Вот. А если отпечаток пальцев является, с одной стороны, как подпись, то значит мы ставим свое соглашение на эту персону, и как бы персона уже с твоими же отпечатками пальцев. Ну да, однозначная идентификация идет не, не по росписи, не по фотографии, а по перчатку пальца. Да, и теперь говорят, это то, что подпись, люди говорят, ставлю, не ставлю, да, это может быть, оферты, как бы это не делаешь, а то, что ты когда-то дал свои отпечатки пальцев на то, чтобы тебя доктолил, ну, док вот вот, э то получается он, как вот эта персона с твоей живодошечкой и лавит. Ну, есть да. обратная версия. Вот я сейчас пытаюсь связаться с женщиной, которая утверждает, что она в так называемом бланке паспорта поставила три отпечатка пальца, вот там, где личный код вышел mm -hmm. над на, на, на подписью. Вот. И с да, помощью да. вот такого документа с отпечатками пальцев пришла в банк и как-то погасила кредит там на 500 тысяч. И она утверждает, mm -hmm. что, ну, судя по записям в комментариях под видео, Таким образом гасится э, персона, точнее не гасится, а это, объявляется, что за персоной стоит живой человек. Ну, я не знаю, мне, меня, а -а -а. меня. вот коробит от этой мысли. Я вот хочу с ней связаться и, и это разъяснить для себя все. Потому что как только ты отпечатки поставишь, ты, по сути, это, это почти чип. Да-да-да, да, я вот тоже такого мнения. Еще, а что... еще неизвестно, как это в будущем на ней скажется. Понимаешь? И да, могут простить там это все. Но как простить? Угу. Можно сказать, что она себя в залог поставила через, через эти отпечатки. Да, да. Вот Но ну, это самое же вот это, вот отпечатки вот мы оставляем вот как вот, ну, не обдуманно, нам, как, ну, по незнанию, по глупости по нашим, необразованности. Не вот это мы ставим, нас вот это, надо отпечатки твои пальцы. Все. Мы такие, ну ладно, пожалуйста, раз, и пить А если по закону подренив, по что это твой... Вот это твоя подпись, твое согласие ты даешь. На полное рассмотрение. Вот. И да, тут печатки пальцев я вообще нигде не советовал ставить. Нет, смотри, подпись-то это <с просто <с согласие. А этот, фотографии ты закладываешь свой облик. А отпечаткам свое тело физическое. Ну, да. Туда еще ДНК не хватает, пока не хотят сделать. И все полного, вот у тебя уже и дубликат свой. Ну да, многие, видишь, еще есть такая фишка, судмедэкспертиза, так называемый mm -hmm. ДНК-паспорт сейчас многие делают живые. И mm -hmm. там мне показывали такие документы, там что-то прям вообще какой-то опасный документ, потому что там идет однозначная идентификация физического тела, в котором находится душа. Mm -hmm. И получается через физическое тело душа это попадает в реестры. Mm -hmm. И там в некоторых вот кто-то сам делает такие документы, то есть сам их рисует, а кто-то э, полностью доверяется тем этим судным экспертам, которые составляют такие документы. И вот в некоторых написано, что там они пишут там живой мужчина, хозяин имени такого-то, все вроде по теме живых, но э, дальше интересная фраза «внесен в реестр лиц». Понятно, просто как. Ну, говорю, мы как гуси какие-то, вот, ну, домашний скот. Да, Тебя просто вот раз почиталочке тяжело же считать, значит, а как, как можно живого посчитать? Я тут много... Это вот вспоминаем, вспом... да. Подожди, подожди, вспоминаю а -а -а. это, на, на, на, это произведение великое «Мертвые души». Ой, не читал. Ну, смысл в том, что все-все находятся на бумаге. А -а -а. Все, э, все там, как бы, они вроде как, эти живые люди там умерли, а на бумагах они есть, то есть эти бояри там, чем больше душ, тем больше привилегий. Ну, да. Чем больше холопов ну, у, у выборы. Да, чем больше холопов у князя, тем больше у него привилегий. типа смотрите, у меня в, там это в имуществе там 500 э, мертвых душ. Вот именно мертвых душ, ага. потому что они уже померли-то люди-то. А на бумаге они у них есть. Вот ага. я даже по этой теме, как, ну я же с деревни, вот я что-то даже скотину мне тяжелко заводить. Как-то я чувствую себя рабовладельцем вот, этой, этой, этой живности. Она же даже не знает, что... Вот, так, вот на этом примере я вот смотрю на, на вот, животинку, на вот эту, и думаю, вот она ходит, думает, что она личность. Вот, ну, а по сути хозяин-то, я, я когда захочу, ее по школу отрежу. Когда захочу, у нее ребенка отберу, как говорится. И прав у нее никаких нету. Вот и я говорю, вы как-то, я считаю себя, что я вот в этом государстве, вот это гусочка какая-то. Ну, почему нет? Подожди, есть, есть право у скотины такой, домашней. Дышать, бегать, мекать, мяукать, гавкать, кушать, дышать, гулять на, на, на, на определенное расстояние, насколько цепь позволяет, и загон. Все. Ну и все. Вот именно. А уже... Как говорится, полюбить я сам пару подбираю, как говорится. Детей, когда я хочу, я отберу. Потому что мне там в инкубатор надо вот мне. Ага, а... еще и паспорта сам выписываешь им. Паспортное животное, да, да, чипируешь. Да, да. Ну. Но... Вот я говорю, мы ничем не отличаемся. Я говорю, вот это вот самое так вот опасное, говорю. Тяжело, тяжело осознать, что они сейчас захотят просто скажут, ну давай-ка, мясо мне твое нужно. Извини, там, печень вот, да, понадобилась, надо тебя на органы пустить. Говорит, ничего ты не сделаешь. Не убежишь. Не, ну, если ты вся и будешь вести, как скотина, то... А если ты встанешь и скажешь, э, слышь, я... я... Между мной и Творцом нет посредников, я живой. И имею права, все. А если нарушишь, перед Творцом будешь отвечать. И все. Вот тебе, представляешь тебе вот это... Ты пришел резать барашка, а он тебе это, встает на две ноги и говорит вот такую фразу. Ну, я не знаю, наверное, ножик выпадет из рук. Он уже выпадет. Я даже мясо перестал последнее время есть. Они вообще меняются, вообще кардинально все. Ну, как говорится, светлая сила к нам прибывает. Ну да сразу разных, разных источников, да. Когда же в каком-то где-то я какие-то веды, что ли, веды Перуна, что ли, читал, что вот он должен прийти наш. Опять же, Бог, отец, якобы так. Ну, дай Бог, конечно, лучше в хорошее верить, чем в ничто. Слушай, да ты видел вот это видео то про полицейского, который осознался жив? Нет, я вот сейчас только вот твое, вот, как он, пятичасовое, вот, прямое... Прямой эфир слушал. А -а. Вчера ночью начал, а <смех>, не дослушал. Я <смех> вот. сейчас вот хочу да, вот это послушать тоже. Но пока я говорю, это как начально, я тоже свои вот эти вот... О, э тогда я еще почти ничего не видел. Там же еще, еще три эфира по 5-7 часов и еще штук 30-40 видео за последние месяц на эту тему. Времени не, не бывает вообще такого. Ты посмотри этот самое главное видео видео «Победа живого мужчина» в суде РФ. Это я смотрел, да, смотрел. А -а -а. Это я сразу там, я несколько раз его посмотрел, два раза, и один раз с посмотрел. Но ну, чтобы не четко, четко понимать, как формулировать там на суде, что делать, и... а что не делать. Лучше практически ничего не делать. Все, в смысле, вы не можешь сосредоточиться, если мысль за мысль залетает. Ну, если немного. Давай Но я тебе скажу. Э, как, как тебе сказать? Вот я иду, например, ко мне приходит, наверное, повестку. Вот меня вот, опять оштрафовали за маску, да, например. Но все-таки паспорт, там, не знаю, да, не без паспорта это могут это все оформить моментально. Им это и не так уж и важно. Даже когда меня последний раз вот оформляли, я понял, что с которым я вот этим паспортом хожу, он э, не зарегистрирован нигде. Хотя в седьмом году я поменял него. Они меня оформили вообще на паспорт, который я уже давным давно ждал в седьмом году. Он говорит, да, его нету я Говорю, ну, а на каком вы туда? Я говорю, ну, я тогда еще не про живого Вот, я говорю, ну, я не являюсь этой личностью. Я говорю, Все, у меня вот другой паспорт. Я говорю, с другим кодом. Я говорю, я не знаю ничего. Вот у меня вот этот суд так я и выиграл. Вот. Mm -hmm. и вот, То есть вот, они паспорт оформили... как... подожди, они оформили протокол uh -huh. на недействительный паспорт? Да, да, да, да. Mm -hmm. Ну, по форме P1, как оказалось, это, который у них есть, этот первый паспорт. Вот на него и оформили. Вот. А так как, например, ко мне приходит, ладно, вот оформили они по P1 у меня, ну, протокол, вот приходит мне повесточка, там, то то все то и я туда иду в суд, например, да, с, со своей персоной. Вот одного-то немножечко понять не могу. Я суд, а, ну, нет, где-то вот понимаю, правильно неправильно, просто мне где-то осики. Вот если я прихожу со своей персоной, Суд, чтобы доказать в суд я прихожу, что я не являюсь этой персоной. Это же так? Он же у нас тут сколько споров было. Я с полицейскими спорил, у нас на работе работают полицейские. Те нет? Говорит, ты паспорт этот твой. Он доказывает, что ты человек. Я да говорю, как он может доказать, что я человек? Это... Я могу доказать, что это паспорт? Но не паспорт, что я человек? Я говорю, паспорт это с меня сделанный, а не я в паспорт. Да как он может доказать, что это я? Правильно. Вот, а, а, а им без разницы, они вот, вот на своем стоят, нет, сами говорю, ну и на этом го, разговор замяли, говорю. Бесполезно, непробивные люди. вот эта логика, она выражается в фразе это: ты кто по паспорту. да Да-да-да. Вот в этой фразе зашито. Ты кто по паспорту? То есть следует, что паспорт сначала был создан паспорт, а потом ты по паспорту. Ну, как они еще фраза? Ну, значит, ты никто, я говорю, я тебе говорю, я говорю, я человек, я живой. Ты весь я перед тобой говорю, я мужчина. Вот, ну, по образу подобию, как. С душой, из плоти, из крови, говорю, как я могу быть никто? Ну, если у тебя нет там фамилии, имя отчества. Так это нету, говорю, фамилии, имя, отчество. Э, бесполезное. Густой лес. Почему бесполезно? Благодаря вот таким усилиям, мелким. Ты немножко сказал, я немножко сказал, все понемножку сказали. И в итоге рождаются вот такие полицейские бывшие, которые выходят из системы и создают себя живыми мужчинами тоже. Ну да, я понимаю, бывало у меня ехал как-то женой из Краснодара, ну и тот -то мужчина к нам подсел, такой, э, ну на вид вроде лет ну, 40 с копейками. Ну и начал мне что-то говорить ну, про Бога, там вот мы что-то разговаривали, все вот это, я говорю, да, в Бога не верю, как такого, которого говорю, Всевышний есть, да, вот это все вот это, все, что у нас есть, это я считаю, Бог, Род, вот это все вот у нас есть. Я говорю, а вот в это нет. Он говорит, да правильно. Ну, вот он мне начал рассказать про другие миры, про то-то, что-то. -то. Я на него сначала смотрел, ну, как на дурачка. Вот, ну, на него все смотрели, Пусть, на дурачка. Вот. Он говорит, ты найдешь всю правду в ведах. Я тогда посчитал, -то что ну он дурачок. И возьми, да вот, поинтересуйся мне, что это такое. Нет. Когда я увлекся, ну, как-то очень интересно э, стало. Ну, до конца верить тоже не могу. И не не верить не могу. Вот. Остаюсь при своем, как бы, мнении, что возможно. Смотри, ну, я ну, и говорю, ну. вот эти люди, которые, вот, например, ну, вот какой-то этот полицейский, да, вот с которым разговаривал, вот, он может точно так же сейчас сначала подумал, что я дурачок, а потом где-то где-то его ебнет с другой стороны, где-то сознание, может, ковырнет его. Конечно, особенно Франить когда он увидит, что бывший, что бывший полицейский из Калининграда, там тренер ОМОНа, бывший сотрудник этого суда, дважды секретарь, бывший там этот, гвардеец, взял и сказал, все, хватит, я не хочу работать на систему. Я живой мужчина и и и и главное это психушка его признала абсолютно здорово понимаешь uh -huh. а это я же видео я хотел ну взгляд говорю, ну, а говорю ну, просто говорю, просто взгляд Ну, опять же я против его воли пошел как, как наверное не надо было но то знаешь ну обвинил то а ты уверен что говорит вот он ну не за чтобы ну разбить нашу систему например вот так вот Островить людей, вот этих вот, как бы, э, э, американские вот эти шпионы, как бы. Вот. Я говорю, ну, не знаю, не уверен, с одной стороны. Не, ну если это бы застан... он был такой засланец и шпион, на него бы, наверное, там иностранного агента повесили или еще что-нибудь такое. Ну а смысл к нему в дом взламываться в 2 часа ночи, детей кошмарить. Ну да, да. Куча уголовных дел пытаться на него навесить, психушку сдавать. Это правильно. Но они же не разбираются, не хотят думать. А так, я говорю, я думаю обо многом, а мысль за мысль залетает. Я даже сосредоточиться что бывает не могу, вот столько, да. столько, вот много, вот как, всякого, всякого. Вот. Я жизнь, не надо, как бы, я и хочу, как, ну, я, я человек Земли. Я человек вот как, ну, руками все делаю. А мне тут пытаются мешать. Я не люблю, что мне мешали. Подожди, подожди, да. подожди. Давай по делу. Я хочу тебе это обратно вернуться к первоначальному вопросу по поводу, а, ну, ну, ну. по поводу акта смерти. Сам сообразил, что такое возможно. Так вот, это многие уже так сообразили, что такое возможно. Но мало кто сделал это. Я знаю, некоторые так сделали, но нет полного освещения пути. То есть мало кто, ну, как бы народ это все делает вынужденно, потому что вот эта система настолько достала, что не готовы этот, не знаю, с этим паспортом, не знаю, что сделать там, и закопать, и сжечь, и что, -что угодно сделать, лишь бы отстали. И в итоге mm -hmm. вот это народ пришел к такому мнению, что можно вот, так, вот через такой акт, это как бы персону, это попрощаться с ней. Но, опять же, это все нужно выяснять на практике, потому что везде все разное, везде ЗАКСы все разные, не везде все, все, все одинаково. И поэтому составить какую-то универсальную инструкцию очень, очень трудно. Но, тем не менее, результаты нужно показывать. И некоторые люди это показывают. Если ты хочешь эту тему рассмотреть, то тебе нужно, во-первых, ознакомиться с законодательством, как, какие вообще варианты регистрации смерти. Потому что я тебе рассказал mm -hmm. уже вот, а потом это все, не знаю, если вы всей семьей сразу выйдете, так сказать, это. Вот этот, по сути, вот эта гражданская смерть, так называемая, она разрывает связь фамилиями отчества с живым мужчиной. Ну да. Точнее, наоборот, живой человек, помирая, то есть, когда тело помирает физическое, то, в принципе, спрашивайте, ну, Доступ к телу прекращается, и, и смысла нету какие-то там юридические процессы вести, еще что-то. Ну, короче, физическое тело перестало вырабатывать энергию, и, и тепловую, и там какую-нибудь ментальную, и моральную там, и еще какую-то. Ну, короче, все, батарейка села, как говорится, сдохла батарейка, и смысла ее вставлять в какое-то там устройство и черпать из нее энергию нету смысла ее просто кладут да. на полку для, ну, на 90 лет для сдачи потом в утилизацию куда-то. Логично? Ну да. Ну, говорю, так система вот запутала, что... Ну, вот я тоже сейчас вот все вот разными путями. Пока вот я еще не тороплюсь, потихонечку, мелкими шагами всё, пытаюсь, чтобы не, как, не навредить самому себе ну, и своей семье все-таки, как бы, отвечать свою жизнь. Как ты правильно говоришь, пока что ты с паспорта, ну, есть-есть бумага, нет-нету. Это такое вот одно страшное. Никогда не включил радио. Купил радио, вот. и вчера включил. Вот как ты говоришь, Бог всегда дает этот... Ну, я тоже такого мнения. Всегда он с тобой общается. Я тут -то включил радио, и, ну, и тут бас, и сразу новости идут. Вот. Ну, и как бы уже хотят сделать ну, на, на, на прививке паспорт, и без них ты как бы, ну, никуда. без этого паспорта ну, коронавирус прививки. Все, никуда не сунешься, не приехать, не уехать. Тут опять же типа новость, якобы вот этот электронный паспорт уже, который хотят на основе ДНК сделать человека, ну там Жириновский уже орет, и я первый получу этот паспорт. Вот, только-только сейчас вот это все будет. Я говорю, ну это уже вообще полный беспредел. Если сейчас мы только под это подпишемся, то уже выйти отсюда будет, говорит, ну просто невозможно. Это страшные вещи, мало кто этого понимает. Вот я говорю, потихонечку, и времени нет, и все-таки надо действовать. Без действия, конечно, это тяжело. Ну да. Тут вот весь смысл зарыт в пословице. Семь раз отмерь, один раз отрежь. Да, да. Пословица только... не звучит много раз. Отмерь, сколько сколько необходимо, столько и отмерь, а потом только отрежь. А именно по подзашито да. <сёжь> число семь. То ли семь дней, то ли семь, семь. месяцев, то ли семь минут. То ли ну, семья. И... А? то ли семья да то ли вот и да всей семьей их идти это, это как говорится умертвлять своих персон пока вся семья не созреет то вот тогда только надо делать ну, да есть логика в этом потому что многих конфликты в семье возникает из-за этого то что один основателься живым а другие до сих пор себя считают персонами и крутят у виска. ну у меня жена как молодая и не знаю я все-таки поставил себя как мужчина таки э, превышу она стала мне доверять полностью от и до я ей показал как это делать поначалу так было равноправие я говорю но ну, не бывает такого в природе не существует равноправия я говорю я мужчина я другой ты женщина ты для другого создана я говорю не трягуй раньше поговорка была э, мужчина голова э, женщина шея куда повернешь туда и пойдем я говорю, ну, если мы будем оба го головы, ну, <смех> мы в разные стороны будем тянуться, и ничего не произойдет. Вот. И теперь она полностью-полностью доверяет. И как бы у меня теперь начало прислушиваться. Просто надо... Да, но ты не забываешь, что... Вот все говорят, это, Куда женщина, типа, шея повернет, туда и голова смотрит. Но ты не забывай, что сигнал на поворот шеи приходит из головы. Ну, да. Вот видишь, даже вот эти вот... Вот эти свистки, они постоянно в нужный момент в самые главные фразы вставляются. Ты слышал вот это? Mm -hmm. Свист? Свист. Ну да, так-то. Ты понимаешь, вот все говорят, но не, не осознают, что говорят. Вот говорят, мужчина это голова, а женщина это шея. И куда типа женщина повернет, туда типа мужчина и будет смотреть. Но не забывай, что сигнал на поворот шеи, нервы. По, по нервам приходит из головного мозга. А головной мозг в голове находится. Мужчина дает сигнал на поворот шеи. Логично? Ну да, да. Поэтому да, и, ну... и, и говорится, когда женщина, когда создается союз мужчины и женщины, это называется женщина вышла за мужа. Да, да. Самая такая фраза тоже говорит. И, и женщины, у женщин есть любимая фраза: "Как за каменной стеной". То есть они за мужем mm -hmm. стоят. Ну, вот я говорю, что надо воспитывать сначала самих себя. Вот эту правду, что... Ну, я тебе хочу сказать, что тебе очень повезло. Я, я, вот, таки, я вот такую женщину ищу, которая может быть за мужем, и ничего никак не найду. Я, конечно, могу ужасную историю рассказать. Коротенькая. Как-то мы, мы только начали жить. И она мне говорит: ну, э, ну у нас равноправие, то-то, все-то. -то. Но я беру, ни разу в жизни женщину не бил. Ни разу. У нас, конечно, и разница в возрасте, 12 лет. Ну, я беру ее, короче, так, смачно, короче. Я говорю, слушай, равноправие. Я говорю, я с тобой висеть, как мужчина, и то даже не с кулака. Все, табак нет, ты семей. Я говорю, пока еще нет, подожди. А теперь будем равноправны, я стану женщиной. Я ее за волосы. Я говорю, почему ты не можешь со мной. Я говорю, ты понимаешь, что нет равноправия, это иллюзия, я говорю. Нету. Я физически сильнее. Я говорю, у меня совсем по-другому мышление работает. Мужчины, женщины, вообще логика разная, я говорю. Я говорю, это немного же написано, говорю. Это природой. Другом mm -hmm. тогда заложено. Мы только можем быть им в целом. Вот это то, что ты рассказал мне, если я буду размещать, мне придется вырезать, потому что на ютубе такое недопустимо размещать. Это я так уже как, ну, собственный опыт тебе говорю как. Да, говорю, конечно. Вот. И с этого момента она до сих пор всем своим подружкам рассказывает, говорит, вот. а тогда только я осознала, что такое мужчина, что такое женщина. Ну я это намотал на ус. Я же не знал, что так получится быстро убедить. А войны были каждый день. Попытки, как говорится, донести информацию были. Да, а показалось самое по просто. Показать на примере. Нашу учиться только на примерах, на собственных ошибках. Uh -huh. <laughs> вот и пришлось на крайние такие пойти. Так, ну что, uh -huh. давай по делу. Еще есть вопросы? Да нет, пока нету. Пока вот я вот на этом остановлюсь. Буду переваривать, конечно, вот это еще перемалывать и перемалывать и uh перемалывать. -huh. <laughs> Спасибо, конечно, за... Слушай, вот у меня вот мы говорим в благодарстве. Я, конечно, очень много понимаю. А я сейчас всем говорю, Шалам алейкум, значит, когда здравствуй, да, я хотел сначала думать, ничего не так поймешь. И многие, а ты что, как, как это, еврей, что ли? Я говорю, да нет, не еврей. Я говорю, ты смысл этих слов понимаешь, говорю. Я говорю, у нас даже в русском языке, ты, я говорю, я даю мир всем, да? Вот. Ну, мир твоему дому. Ну, по-разному, как-то я уже тут даже спутался. Алейкум, и салам алейкум, говоришь. салам. Вот. Свой -то один тоже, еврейский. Вот. Мир вам. Uh, ну, если мир вам, то я уже yeah. иду как бы всемасштабно. Я хочу мира, <laughs> чтобы мир у нас всех был. Ну, правильно. То же самое в канонах сказано. Я говорил уже об этом. Наивысшим проявлением yeah. э, веры положительным является благословление другого. И это благословление, когда созреет, вернется тебе и твоим родственникам обратно э, в кратном размере. То же самое касается и проклятия. наихудшим. Проявлением веры является проклятие, которое в любом случае вернется к тебе и к твоим родственникам, но когда созреет со временем. Uh -huh. А от него никак избавиться нельзя? Там сказано, что нет, никак его отменить нельзя. Если ты кого-то проклял... Нет, не я. Моя бабушка, у нее любимая была всегда проклятие. Нет, никак. Барья, вот она подписала мне. Это надо с этим смириться и принять. Я принимаю. Что куда а некоторые обращаются к магам, которые переводят это все на, на поколение ниже или выше, либо на а -а -а. других, ну то есть вот, вот, вот, вот этим вот занимаются. Ой, эти маги. У меня просто отец был, э, магистр. Ну не из тех, которые я говорю. Он никогда за деньги ничего не делал и никогда даже по просьбе не мог делать. Он только когда видел, когда надо помочь. У -у -у. Я жалею, что в одно время я очень плохо у него учился. Так, только мелкие язвы знаю, а, а там был ну, величайший человек. Может быть, скоро есть. ты знаешь, как это все действует, и он мне очень-очень хорошо рассказывал. Из-за этого я тебе даже, ну, слово опять же, магия, магия, ну, это в переводе наука, учение. Не надо ее воспринимать как что-то ужасное да. Наоборот, как все надо воспринимать, что это все учение у нас, абсолютно все. Как плохое, как хорошее. Не будет плохого, мы никогда не поймем, что, что, что, что есть хорошее. Пока нас до жабры не прижмут, мы не поймем, что такое жизнь и как ее ценить. Mm -hmm. Так, Надо ну все тогда, да? Все вопросы. Да, да, да. Да, пока все. Если что, будут какие вопросы, я все наберу тебя. Добро, добро. Разговор размещаю? Mm -hmm. Конечно, да, да. Uh -huh. Вот. Все, благодарствуйте, конечно. Спасибо. Давай, благодарствую. Yeah. Счастливо. Побольше таких людей. Так становитесь такими, кто мешает. Пытаемся. Нет, пытаться не надо, надо делать. Ну, становимся, становимся, да, попытка тоже действия. Все-таки же не бездействуем. Ну, однократное. А действие, я говорю о стремлении, надо стремиться. И не просто У тремится, меня... а вот сейчас пойду и сделаю, все. Сейчас я то, что не могу, я сейчас в Краснодар перебираюсь, пока мне вот это вот делать документы, ну сейчас вот месяц-два, я, например, живу на Урале. Сейчас uh -huh. я перебираюсь в Краснодар на свой день. Я пока здесь документами вот не могу заниматься. Ну просто это будет время, я не смогу уехать туда вовремя. А вот туда приеду, и там уже, уже конкретно, уже все, буду полностью, все все, все, все ну все как запланировано, так и буду делать. Вот. Здесь только пока начали, тут справочки так взял, тут, а, пока вот изучает твои видео, там, говорю, помимо этого всего, тут, когда слова разбираешь, чтобы правильно их поассоциировать, понимать. Вот, э, немножко саморазвиваюсь, пока есть. Пока я еще даже не готов ну, полностью в это вникнуть, чтобы больших шишек не набить. Чтобы потом ну вот, мир молодец, мир. молодец, стремишься, намерение проявляешь. Да. То есть у тебя есть намерение, есть стремление, есть саморазвитие. Молодец. Ну, вот, я и говорю, что надо ну потихоньку, потихоньку. Вот. А то, что, да, я, вот, мне даже несколько бывает потому что э, людей более осознанного уровня, хотя бы вот, ну как, не, ну, есть, но опять же, в моем окружении их нету, например, чтобы даже побеседовать и как-то вот это вот понять. Потому что иногда я думаю, что я э, ну, дурачок низми России. Как и многие думают в моем окружении. Ты какой-то повернут, тебе в психушку надо. Нет, да. я тебе точно скажу, тебе не надо в психушку. Никому не надо в психушку. Да я уже был. Ну, ну как? Был. Ну как, как, полечили, теперь я даже заикаюсь, когда начинаю рне а... Вот. а раньше складная речь была, не протяжная, ничего, с годами не уходит. Ну, ясно. Оно, оно еще может это оукнуться, если какие-то нейролептики и транквилизаторы применяли, то оно еще оукнуться может через полгода, через год. Зачем на это было уже сколько лет? Наверное, 10 назад. И оно до сих пор так осталось. Не, а ломки-то физические возникали? Да нет, я просто в ярости постоянно. Вот так вот. Ну, в благородной в ярости? В ярости-то по ну как, когда касается что-то, ну, мое личное, когда пространство что-то вот нарушается, то да, я прихожу в ярость моментально и без памяти. Память отрубается, состояние аффекта, или как он называется. Вот. Я просто ничего не помню. Вот. И только потом есть последствия. Вот. Это после вот этого лечения. До лечения все помню. А теперь нет. Ну, странно. Там, говорю, там, я... там, там, там вот конкретно вмешивались твои личные пространства, и там у тебя ярости не возникало, и все запомнил. И... Ну, до, до этого, да, как ну, до того... ну, мне пришлось, меня были закрыли в тюрьму или бы или в стихушке. Ну, я посчитал, думаю, ну ладно, что, в Сихушке то лучше, чем на... в тюрьме сидеть. Оказалось, наверное, наоборот. Хотя не там, не там. Ну, так же повернула, так оно повернуло, это всего лишь уроки. Без этого бы я не был кем и являюсь. Ну да. Вот. <свист> ну, говоря, а то, что там да не лечит, это а лечат я тоже там насмотрелся на таких людей, что <свист> никому не посоветуешь. Там жутко и страшно. Ну да, в тюрьме такого <свист> не увидишь. Да. Там вот прям, не знаю, даже бывает, не веришь, там ни в одном фильме такого не покажут, что там вот есть, как... Я даже не знаю, как там люди, ну как, и я там понимаю, какие люди работают в психушке, такие же психи, как и они, я там им говорил, что они психи. Вот. Я говорю, я здоров, а вы психики. Вопросы такие дурацкие задаете, я не знаю. Я говорю, даже у меня без образования, я не могу на них ответить. Я говорю, вы что от меня хотите узнать, я человек или животное? Я говорю, На ваши вопросы, я говорю, и животное это ответит. И вы на вот этих вопросах, говорю, решаете человека, я э, как, ну, э, разумный или нет, ну, говорю, как-то ну, нелогично. Я вообще с ними там дискуссировал, пока у меня и в этот два раза так, в рубашку эту смирительную. Я на сутки не подписывал, не ни почесался, ничего не мог. Сам себе делал проблемы. все, а молодой был. Надо же проходить школа эту школу. Я тоже эту школу прошел. Правда, меня не кололи, не <с пичкали. не мне вот таблетки хоть пытали. Я ну не всегда их глотал, но они за рот проверяют. Вот я жду бы тебя С этого все Ну, тоже научился. Глотку раз, проглотишь. И это держишь. Они уже это ну. <laughs> Даже научился запивать, чтобы у тебя таблетка как-то горта так зажимаешь, что она потом у тебя выходит обратно. <laughs> Ничего себе. <laughs> Захочешь жить, но не такому думаешь. <laughs> ну да. Нет, да, конечно, там хитрость тоже применяют. Они толкут эти таблетки в порошок и засыпают. <засыпают> нет, вот ну этого не нет. Было это такого. Нет, это. нет, не было, нет. Мне его кола что-то ну немного ставили, как я помню, потому что там когда тебе поставят, ты ни хрена ничего не помнишь, ты можешь очнуться, о, а чем у меня мысли нету? Единственная мысль за все время, когда тебе приходит, почему мысли нету? Потом думаешь, почему она тебе именно пришла, что мыслей нету? А что я до этого конечно... делал? Кто звук по телевизору выключил? Да да. Да, страшно, страшно. За собой наблюдает, страшно. Выходишь, когда страшно. Меня многие не узнавали. Я начинал там разговаривать с Ты говоришь, ты что тормозишь? Я говорю, как торможу? Я с тобой нормально разговариваю. Нет, ты говоришь, ты тормозишь. Ты вот как сказал? И потом, ну, долгое время проходит. Ты дальше договариваешься. Я тебе сразу сказал. Нет, говорю, тут время проходит раз, один, два, три. Мне, это как я нормально? А они то с разных как я разговариваю. Когда он полный? Ну, вот. и да, долго я, не я это все сам видел. Ох, я говорю, и разве это в психушке лечит, как, как тут вот, вот, где-то тоже вот, смотрел, и вот сегодня смотрел, что вот, родители там, в психушку пытаются отправить, да это, это родители надо в психушку отправить, чтобы они вот там и сидели, больше и, и детей не рожали, воспитать не смогли еще, что кто-то за вас воспитывал, на кого-то вину свою вот эту вот, спичь, вот тоже не понимаю. Блин. Да нет, зря ты так говоришь, никого туда не надо. Ну вот если как есть, ну, знаешь, как э, есть такой тоже закон, ну, как, ну это ведический, да, вот может там, знаешь, это как заповеди э, там э, славянские, там вот некоторые заповеди очень нравятся, вот, э, как говорится, зуб за зуб, или э, как если зло не наказать, как оно поймет, что оно зло? Нет, я, я тебе не говорю, что зло нельзя останавливать. Я тебе говорю, что не только не через психушку. Чем больше людей помещается в психушку, тем э, лучше эта машина будет работать. Да, и как я еще слышал, вот, например, система. Вот я, например, работаю в охране. Вот uh -huh. сейчас в данный момент на смене. Вот. И вот смотри, я человек, который отлежал в психушке. Uh -huh. вот. Я человек, который уголовник. Uh -huh. ну, вот если так взять по, по, по ихнему. И uh -huh. у меня есть на оружие. И я охраняюсь оружием. И я тут на станции где-то, где-то, я вот сейчас не буду брать, где-то, короче, в системе надо люди такие, ну, примерно, как моего статуса, они же не тайские, я на самом деле, а статус у меня, ну, такой паразитический, якобы. Чтобы мы кошмарили других людей. Чем больше уголовников на, на воле ходит, тем больше люди начинают бояться и друг от друга, как... Отталкиваются. Mm. Ну, нет, нет доверия, ничего от этого от людей. Ну, ты же не отталкиваешься, ты наоборот притянулся. Я притягиваюсь, я всегда притягиваю, я, я, я и говорю, я их с общинами сейчас пытаюсь, как, ну, в Краснодаре там наладить отношения. И сам как бы Ну, потому что как, надо как-то единомышленникам все равно быть ближе друг к другу. Потому что один в поле не как говорится. Не, смотри, система это делает для чего? Чтобы человек озлобился и сделал выбор в сторону зла. Что, а, раз да. вы со мной так, я и с вами так. Но, но ты сделал другой выбор. Ты сказал, а, ну и что, я дальше пойду. Я все равно буду добрым. Да? Вот так оно и есть. Блин, вот сейчас еще вопрос пролетел, тут раз вот смотрел, да ну, да, хотел задать тебе вот вопрос. из головы вылетел. Вот сейчас и вот. <смех> на языке крутилась. Все, моз мозг стал лучшим. <смех> Блин, последняя фраза, о чем разговаривали? То, что ты выбрал быть добрым и дальше пошел. Сказал, а, ну и что, и дальше пойду. Буду добрым. Не озлобился. Да, не озлобился. А, вот, про фамилию, вот, как раз таки. Вот, ну, тут наткнулся, я же с Украины еще вдобавил, ну, детство там провел. Вот, и на Украине там фамилия пишется, так, э прозвище. Uh -huh. Я вот раз этот вопрос задал, как прозвище, ну, фамилия, я не задавал этот вопрос, но ну, фамилия, фамилия, как бы. У нас э, говорят, что фамилия – это значит э, фамильное что-то, да, там, например, там, фамилия твоего там, ну, отца какого-то, ну, как бы так, родоначальца. Ладно, я начал говоряться, что такое фамилия. И на самом деле фамилия – это прозвище. Я тут даже тоже вот, опять с этим участком говорю, да нет у меня фамилия, говорю. Это же всего лишь прозвище говорю. Фамилия, что такое? Это прозвище. У меня сейчас другое прозвище говорю. Как, какое? У меня даже несколько говорю. Ты какой? Да, тебя вот Арк, варк, или как там тебе делать? Я говорю, какое? Я говорю, а у тебя есть имя. Я отца у меня звали, например, Александр, все. Прозвище у меня может быть разное. говорю, как ты меня можешь идентифицировать по каком прозвища, который по паспорту? Я говорю, вот ты даже посмотри, что такое фамилия. Это всего лишь прозвище. Ну да. Все или или как раньше оно давалось, чисто рабам, первые, да, были у рабов, вот эти фамилии писали. А, а, ну, это было там имя твоего хозяина, вот к какому ты хозяину относишься, вот к какому роду хозяин, хозяин ты относишься. Да, чей раб? А Николай. Туда... Да, вот. А тут мы гордимся, вот у меня там какой-то там Мартын был, например, там, да, или Иванов, дед. Твоих предков, как говорится, это работодатель. И вот я когда был в камере, мне попался журнал вот тоже проведение. В журнале была статья про это, про других представителей известной фамилии Суворов. И там было написано абзац такой маленький, что фамилия Суворов произошла от общего предка по имени Сувор, ага. а фамилия Лермонтов от общего предка с, с именем Лер, Лермонт. Uh -huh. То есть это при пред, это, uh -huh. вот как, по деревне идет еще какой-то мальчик, все спрашивают, а чей сын? Лермонтова? Потому uh -huh. что отец у него Лермонт. Uh -huh. Чей сын? Лер, Лермонтов. Да, да, да. да. Это как у отчества тоже. Это, вот, где у нас есть, нету фамилии, вот, в -то, тоже где-то вот, я посмотрел, там все вставляет тоже. Э, не, как э, К отчеству добавляет, э, этот как вот, или mm -hmm. мальчик, или девочка, Ну, отчество, вот есть имя и отчество. И к этому отчеству, мальчик, или девочка, как. И оно становится отчество, как и фамилия, и, и отчество, вот так. Блин, забыл тоже, какие скандинавские, что ли, какие-то страны. где-то вот я. Это вчера еще читал, ночью, там, вот, вот. так вот. Мимолет надумал. Ну, прикольно, говорю, почему бы у нас такого не сделать. No, Конечно, нет, right. надо. У арабов. Надо, надо, Подожди, у рабов же вообще там у них и полное имя там вообще из пятидесяти там ста этих слов состоит, Потому что они говорят там зовут Антон, сын Николая, сын Григория, сын Ивана и и т.д. И, и, и вот это Ибн ага. там Махмуд, Ибн сын. Хатаб, там еще дальше Ибн и ибн, ибн, то есть сын, сын, сын, то есть всю свою родословную перечисляет. Ага. Да-да, где-то я такое. Э, э, э, он не задумывался, ну, не, не натыкался. Ну да. Так-то логично. Все-таки, если мне кажется, сам сейчас будем это быстренько делать, может, все-таки и сделаем для себя, а станет все-таки уже людьми. В коем-то веке, бля. Только можно нас жить. Ты не рассчитывай на других, рассчитывай на себя. Я вот в любом случае буду стараться. Да, ты говорю, ну, зависит же от нас, я говорю, вот сейчас тут потихонечку и. А, ну ладно, вроде пока все, да? Ну да. А Уже второй второй раз пытаемся завершить дело. Да, да, да. Спасибо, конечно, за поддержку, за то, что побеседовали. Я для себя много чего вывел. Я говорю, как обычно, любой разговор, он идет всегда для самого, как, утверждения. Ты опять новую тему затягиваешься. Самоучение, да, да, да. Подожди, ты опять новую тему затягиваешь. Давай на следующий раз уставим. Давай, давай. Все, спасибо. Благодарность тебе отплатила. Давай, благодарность.